Привет. Меня зовут Паулина, и у меня аллергия. Когда я была ребенком, я попала в больницу после того, как срывала ягоды рябины. Во второй раз, совсем недавно, я попала в приемное отделение больницы из-за того, что мне было очень трудно дышать. Это случилось после того, как я поработала с одним из косметических продуктов. Я никогда не смогу работать стилистом. Из-за контакта с клеем я уже две ночи не могу уснуть. Несмотря на это, уже более 10 лет я успешно занимаюсь дизайном ногтей и до сих пор у меня нет никаких проблем с кожей. Почему? Я очень хорошо знаю основные принципы создания дизайна ногтей и осведомлена о том, как нужно заботиться о собственном здоровье. Сегодня я расскажу вам, как долгое время наслаждаться красивым маникюром и при этом Мина не нанести и ущерб своему здоровью. А также объясню, почему фраза «У меня аллергия на гель-лаки» – это просто миф. Какими базовыми знаниями вы должны обладать? Ваши продукты, а именно средства для создания маникюра гель-лаком и гелем, полимеризуются под воздействием света. Что это означает? Все очень просто. Для того, чтобы начался процесс полимеризации, необходимы лучи ультрафиолетового света. Именно под воздействием ультрафиолетовых лучей продукт быстро меняет консистенцию и жидкого состояния переходит в твердое. Этот процесс называется полимеризацией. Данная реакция происходит каскадным типом. Я называю это именно так. Вначале продукт состоит из множества отдельных частиц. Под воздействием ультрафиолетовой лампы эти частички объединяются в длинные линейные цепи и становятся твердыми. Будьте внимательны. То, что на первый взгляд гель-лак или гель кажется просушенным, вы обычно оцениваете таким способом. О, уже твердый, можно подпиливать. Совершенно не означает, что произошло химическое затвердевание. Наоборот, твердость, которую вы обычно оцениваете на глаз, продукт достигает уже после 50% фактического затвердевания. Что это означает на практике? Если вместо 30 секунд вы будете держать руку в лампе 20 секунд, то после того, как на глаз вы поймете, что продукт уже стал твердым, химическая масса будет все такая же активная. Вы решите прогуляться и просто отправите вашего клиента из салона с бомбой замедленного действия. Важно помнить о базовом правиле. Причиной аллергии является непросушенный до конца продукт. Что же еще является признаком того, что продукт не заполимеризовался на 100%? Дисперсионный или, проще говоря, липкий слой. Речь идет о липком слое, который всегда остается на поверхности ногтя после того, как вы вынимаете руку из-под лампы. Что же он там делает? Лежит себе. Ведь процессу полимеризации препятствует волосы воздух этот слой никогда не высохнет, поэтому давайте сразу подчеркнем, продукты никогда полностью не просохнут до конца, но процесс полимеризации должен пройти так, чтобы мы в этом не сомневались. К чему же я веду? Большинство из вас держит ручки под лампой так долго, как советует производитель. К чему же я придираюсь, если все и так хорошо? Я акцентирую внимание на том, как выглядит сама процедура. Опыт более 10 лет на должности преподавателя маникюра научил меня одной важной вещи. Очень Мало новых стилистов работает согласно сан-эпидемиологическим нормам. Скажу больше, большинство работает так, что мне хочется подойти к столу и забрать у вас кисточку из рук. Вы сами создаете проблемы. Первое. Заливание кутикулы. К сожалению, происходит очень часто и среди начинающих, и среди тех, кто хочет создать эффектный маникюр близко к кутикуле. А ведь наши продукты имеют всевозможные сертификаты качества, представленные на самых разных рынках, получают награды. Но они предназначены для нанесения на ногтевую пластину, не на кожу. Абсолютно нет. Какой-либо контакт с кожей запрещен. А ведь люди все чаще позволяют произойти контакты продукта с кожей, особенно с тех пор, как стал модным комбинированный маникюр. В нем очень легко повредить кожу и ноготь. Из-за этого раздражающие вещества получают прямой доступ к вашему организму. Кроме того, некоторые дизайнеры ногтей отодвигают палочками к для того, чтобы второй слой гель-лака можно было бы нанести еще глубже. Что же в этом случае происходит? Липкий слой первого слоя продукта попадает под кожу. Безопасно ли это? Конечно же нет. Во-вторых, проблема, которая также связана с контактом с кожей, а именно протирание кисточки перчаткой – это ошибка. Мы не должны такого делать. Перчатка защищает нас, но не в этом смысле. Попробуйте овладеть следующим навыком. Кисточку протирайте салфеткой, ватным диском, бумажным полотенцем, но не ладонью. В-третьих. Это несчастная салфетка. Чаще всего она лежит на вашем столе, предохраняя его от загрязнения. А вы прямо перед собой вытираете кисточку об эту салфетку. Потом на этой же салфетке опираете голый локоть, либо запястье. И так 8 часов в день. Тут и так все понятно. Сами видите. В-четвертых, огромное значение для маникюра играет лампа. То, что она должна быть мощной, вы уже знаете. Но знаете ли вы, что она должна быть суперчистой? Обращайте вы ли на это внимание? Грязное стекло, либо загрязнение хотя бы двух диодов, приводит к тому, что на гель воздействует меньше света, и он не до конца просыхает. Раньше было проще. Загрязненные клиенткой лампочки можно было повернуть другой стороной. Но с диодами вы ничего не сделаете. Остается только постоянная забота о чистоте и замена ламп. В-пятых, хотя лично я считаю, что это должно быть номером один, это неправильное удаление липкого слоя от геля либо гель-лака. Абсолютное большинство моих учеников делают это так. Протирают верхнюю часть ногти, не обращая внимания на бока. Тонны липкого геля остаются за боковыми складками кожи, вступая в контакт с ней. И что же потом? Позже вы начинаете, например, запиливать такой гель. И что? Непросушенный продукт распространяется везде рядом с вами, и в форме микрочастичек попадает вам за декольте, перчатки, остается на лице. И все, раздражение готово, и это все непросушенный слой продукта. Шестой пункт, которым грешат дизайнеры маникюра, это, к сожалению, отсутствие заботы о чистоте своих флакончиков. Обычно упаковки закрывают таким вот способом. Очень криво. Почему так делать неправильно? Масса выливается из емкости, попадает под резьбу пробки и начинает выливаться из флакончика. После чего во время уборки стола вы прикасаетесь к мокрой баночке и опять раздражение готово. Седьмая мелочь, о которой следует помнить, это правильный метод перемещения кисточек во время работы. Никогда не кладите ее на открытую баночку с гелем. Она начинает приклеиваться, а вы через какое-то время опять возьмете ее в руки. После этого вы закончите наносить гель, или к ладонью начнете прикасаться к ладони клиенты, и опять происходит контакт с непросушенным продуктом. На что следует обратить внимание, создавая маникюр? Использование различных инструментов и препаратов. Вы знаете, что 17% взрослого населения имеет аллергию на никель. Уже более 10 человек написали мне благодарности за то, что я определила источник их проблем во время создания маникюра. Оказалось, из-за контакта с инструментами. Помните, что следует использовать только высококачественные праймеры и препараты для снятия маникюра. Не покупайте дешевые, непроверенные противовоспалительные крема на иностранных интернет-аукционах. Возможно, вы хотели посмотреть красивые красивую приятную серию о новых трендах, либо технике нанесения узоров. Но извините, я считаю, что тема безопасности во время работы настолько важна, что следует о ней говорить. А кроме того, меня раздражают глупые рассказы типа «Ой, этот гелиллак плохой, неприятный, нельзя его использовать». Это неправда. Давайте использовать продукты правильно, чтобы получать удовольствие от красивого маникюра в любой удобный момент. Я держу кулачки за красивые узоры, которые вы сделаете, а также приятную, профессиональную и безопасную работу.